Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на канале будет продолжение третьего видео, приобретение микрофона, веб-камеры и э, наушников. Наушники мне сегодня придут э, попозже. Но ну, мы сделаем обзор на наушники попозже. Сейчас у нас э, в данный момент присутствует э, веб-камера DepStage. Она стоила порядка... 56 фунтов, если не ошибаюсь, если интересно, цена в рублях, посмотрите сами уже, 56 фунтов, это DeepStage веб-камера на 4К, мы потом посмотрим обзор на нее, я буду снимать второе видео, уже покажу, как она звучит, как она показывает, то есть снимает, и какие у нее настройки? Давайте тогда мы начнем распаковку с веб-камеры и посмотрим, что она с себя доставляет. Открывается она хорошо. Тут крышечка, ну всегда как брошюрка, и еще у нас мануальчик на объяснение как с ней пользоваться вот сама камера давайте посмотрим вот как она выглядит 4к там написано все красиво дипстяч кабель довольно длинный я сейчас открывать не буду но буду показывать довольно хорошего есть даже для подставка для треножек по-моему сейчас будет у нас открывается она вставляется так как все камеры да ничего такого ну выглядит хорошо она матового пластика и кабель думаю длинный тоже ну на метра два плюс защитка имеет еще защитку usb -шка. давайте посмотрим что дальше будет внутри да, смотрите, у нас есть э, еще наклеечки на, на камеру. Э, снимаешь и вставляешь, думаю, так где-то, ну, типа, э, ну, приукрасить камеру, да? Стикеры такие прикольные. Тут Хэллоуин, тут Крисмас. И, ну, прикольные еще планетки. И в середине, типа, в середине будет камера. Ну, красиво. Так, дальше что у нас? треножка? То, что я сказал. Вот, треножка есть у нас. Прикольная. Ну, как сказать? Ну, довольно неплохая. А, она даже растягивается, смотрите. Она делается. Угу. Прикольно. И неплохая такая, если честно сказать. Неплохая. Плюс еще она регулируется по, по жесткости. Ну, неплохое. Так себе. Ну, китайский, понимаете, да? 50 фунтов. Что можно хорошего взять. Ну, неплохо неплохо. Давайте, там у нас еще есть... Да, да, ну, ты не верь. Даже есть заглушка для камеры. Вот. Типа webcam cover. Прикольная фишка, смотрите. Тоже отклеиваешь, но она клеится, я не знаю, если стоит, но прикольная фишка. Зачет. И... О, да. Переходник с <g druf> USB на Type-C. Это топчик, потому что у моего лаптопа только два нормальных. 2.0 USB или 3.0, я не знаю. Не смотрю. Вот эта фишка прикольная. И два Type-C у меня. Еще есть Thunderbolt, который типа быстро данные переводит. Так, это у нас все на, на веб-камеру. Мы потом ее протестим. Я вам покажу. Я все это сажу... Сюда, потом мы ее проверим в следующем видео я буду снимать уже на нее и мы посмотрим качество и как вообще на как ее можно настроить если вообще можно настроить я еще приобрел ранее переходник для USB-шек фирма называется Anker у меня у меня был Кабель Type-C на них. Я работал в Амазоне ну, порядка многих лет. Там всегда телефон нужен на зарядку, потому что ты телефоном там это доставки делаешь. И эта компания оправдала на качество. Реально, это не реклама и... Она реально офигенная. У него, у него кабель, короче, у меня все кабеля вот здесь рвались постоянно. Потому что я засовывал в телефон, вытаскивал. Засовывал, ну, миллионов раз. Потому что у меня по 200 чем-то пакетов каждый день. И реально те кабели вообще такую нагрузку получали, что они не выдерживали. Я брал по, я не знаю, там, давай поставим 500 рублей кабель хороший, да. Типа там с... С материалом, там, зашитый такой, мощный. Так он не держал, он месяца два и рвался. А вот эти анкеры у меня, он, он у меня продержал полгода. И он еще работает. Хорошее, хорошее качество. Взял вот это еще. На всякий пожарный. И давайте посмотрим на микрофон.